добрый день сегодня рассмотрим принцип работы яндекс метрики конкретно счетчика яндекс метрик который в большинстве случаев в большинстве проектов устанавливается на сайт помимо других систем метрик таких как Google аналитика либо рой для того чтобы попасть в яндекс метрику необходимо зайти на главную страницу яндекса немного пролистать страницу и рядом с кладочкой директа снизу слева будет метрика после того как вы перешли в метрику на том аккаунте на котором вы находитесь у меня несколько аккаунтов открыто у вас уходится дашборд на котором отображены счетчики к которому есть прямой доступ и гостевой доступ собственно говоря отсюда счетчик и создается и здесь вы можете видеть его номер адрес сайта на который вы настраивали и его состояние на данный момент как правило зеленый установлен корректно красный счетчик недоступен будет еще желтый когда еще недостаточно трафика туда пришло и он либо есть какие то моменты в которых он не работает вот это подразумевается под номером счетчика, он также прописывается в, прописывается в коде. Ранее код счетчика вставлялся полностью на сайты, на которых было необходимо отслеживание. На данный момент современные системы обслуживания сайта, такие как Кильда, другие конструкторы, позволяют вставить только вот этот номерной код счетчика, и этим полностью решается вопрос, что очень удобно. Особенно для тех, кто не в теме и не собирается особо разбираться. Если у вас более одного счетчика на аккаунте, то у вас метки вам будут, кстати, чтобы посмотреть и отфильтровать по степени доступа то, что у вас есть. Также здесь есть быстрая статистика, по которой вы будете видеть заполнение целей и так далее можно перейти, как сейчас я сделал, к быстрому переходу отчете конверсии. Сейчас это не будем рассматривать. Рассмотрим же, каким образом создается счетчик Яндекс Метрики и какие параметры необходимо указывать. Рассмотрим на этом примере. Добавим счетчик. Здесь вы называете счетчик тем именем, который вам удобно будет смотреть, если у вас один на аккаунте, то можно особо не выдумать и вставлять ссылку на адрес сайта, куда вы собираетесь этот счетчик устанавливать. Назовем этот счетчик «Тест». Адрес сайта укажем ну, фейковый, например, mail.ru. Для примера. Что значит дополнительные адреса здесь вы указываете субдоменные и поддомены которые у вас могут быть например на системе тильда в разделе мои сайты при публикации у вас будет два домена один прямой по привязанному домену и второй внутренний технический адрес домена под которым тоже адрес сайта доступен таким образом вы сюда будете вставлять дополнительные адреса. Для чего это нужно делать? Иногда счетчик счетчик тоже не идеальная система, и весь трафик учитываться корректно не может. То есть у него есть свои погрешности. И лучше вставлять два адреса, по которым будут доступны два данных, и системе будет выбор и сверка по параметрам входящего трафика также есть галочка применять данные только с указанных адресов это значит что вы приказываете счетчику отслеживать действия только с этих страниц но не с каких других страниц сайта галочка под домены это вы значит разрешаете системе отслеживать данные которые происходят на поддоменах. то есть если у вас Главный домен это mail.ru, то mail.ru слэш регистрация. Данные оттуда приниматься не будут, пока вы не разрешите эту галочку. Часовой пояс. Он стоит по умолчанию Москва-Санкт-Петербург. И больше служит для удобства вашего восприятия. Чтобы отчеты постравились под ваше время. Веб-визор и карта скроллинга аналитика формы. В большинстве проектов я рекомендую включать эту настройку мы всегда это делаем потому что имеем дело с отслеживанием поведения пользователей на сайте и если что-то не так то мы всегда можем обратиться к записи веб-визора и аналитики форм для того чтобы посмотреть что же произошло если нас не устраивает допустим конверсия либо если мы видим что большое количество отказов чтобы разобраться в чем же дело очень сильно помогает веб-визор итак мы его включаем его можно включить и позже необходимо принять условия пользовательского соглашения яндекса и создать счетчик после этого идет формирование данных и у нас появляется форма где у нас полностью код счетчика обозначен как я говорил ранее раньше он вставлялся полностью теперь нам необходимо только его Цифровое обозначение. Вот где оно находится. Также мы его можем скопировать из настроек счетчика, перейдя далее. Отдельно задержимся на моментах электронной э, коммерции и контентной аналитики. Если у вас э, большой сайт с множеством страниц, и вы заморачиваетесь над SEO, то контентная аналитика вам однозначно понадобится более подробно могу осветить в отдельном видео если будет необходимость Итак, тут два варианта перехода начать пользоваться и перейти к настройке целей настройки целей мы будем переходить прямо сейчас это очень важный момент видим что тест После того, как мы установим счетчик на сайт, надо будет обновить и вы увидите, что он будет зеленым. Таким образом выглядит система Яндекс Метрики изнутри. Я думаю, многие ее видели. Сейчас перейдем на рабочий аккаунт, где есть реальные данные поступления трафика, и продолжим там. Итак, аккаунт, на котором есть статистика, к мы можем воспользоваться. Мы по умолчанию переходим на дашборд «Сводка». Но мы на предыдущем этапе остановились на том, что будем настраивать счетчик. Настройки счетчика нас очень интересуют. Первый момент и самый главный – это настройка корректных целей. В разделе «Настройка» – «Цели», можно сделать настройку на срабатывание целей. Здесь можно настроить любое срабатывание целей от нажатия на конкретную ссылку до перехода по конкретной кнопке. Но самые главные цели – это конверсионные, те, которые приносят вам конверсию, чтобы вы могли, соединив рекламную систему и данные Яндекс Метрики, вывести ценовую политику на ваши лиды. То есть счетчик Яндекс Яндекс.Метрики – Основная его задача – давать вам аналитику, чтобы вы могли анализировать данные по эффективности рекламы. На данном аккаунте настроены цели на срабатывание форм на конструкторе сайтов Tilda. И здесь мы передаем информацию по достижению целей именно по заполнению формы. То есть не на переход на страницу благодарности, не какое-то конкретное нажатие на какую-то кнопку, а конкретная цель достижения конверсии, которую нам необходимо отслеживать, это заявка с контактными данными. Если мы возьмем пример другого счетчика из другой ниши, перейдем на него, то мы увидим, что может быть огромное количество разных целей, как полезных, так и не очень. Напомню, для аналитики нам необходимы только конверсионные цели и цели, которые мы создаем, которые максимально близки к продаже. Например, если у вас интернет магазин, то необходимо отслеживать оставление заявок в корзину те, которые не купили, посетитель, Что потом с ретаргетингом воздействовать на них. На максимально горячих, которые были на шах от заказа. На этом аккаунте вы видите 26 целей. Еще две ретаргетинговые. Здесь у нас отправление заявки любым способом на сайт. Отдельно обозначены много целей, которые также необходимо отслеживать. Написать в WhatsApp нажатие на телефон обратного звонка заполнение всех форм обратной связи и так далее в этом примере допустим переход на instagram не является конверсионной целью потому что мы дальше не увидим что человек с человеком произошло но мы можем выделить в отдельную аудиторию об этом чуть позже перейдем на предыдущий счетчик чтобы показать дальнейшие действия. Итак, с настройкой цели мы более-менее разобрались. И покажу вам еще один вид, вид цели на другом аккаунте. На примере запуска квизов. На данном аккаунте составлен, э, трафик ведется на квиз сервисом MarkQuiz. Посмотрим настройки, как выглядит цель. Цель достижение события на сервисе квизов. В самом сервисе квизов четко обозначены цели, которые прописаны на достижение шага. Нас интересует именно заявка, но также мы можем включить цели, которые максимально близко подводят клиента к покупке. Например, такие, как заполнил все данные по квизу, перешел к форме, где он должен оставлять контактные данные, но так и не сделал этого, ушел с сайта. Мы можем догонять его ретаргетингом на другую страницу сайта, либо на отдельный полный лендинг. Вернемся к нашему первому аккаунту и продолжим здесь. Раздел «Сводка». «Счетчики Яндекс Метрика. Здесь, как и везде в отчетах вы можете выделять заданный период, с которым работаете. И в разделе «Сводка» вы видите дашборд с виджетами, которые показывают вам те или иные данные. Эти виджеты можно настраивать, и они очень удобны для того, чтобы получить быструю статистику. Допустим, на другом аккаунте. Мы можем видеть, что счетчики настроены по умолчанию. Нет, не по умолчанию. Допустим, на этом аккаунте. По умолчанию Яндекс Метрика показывает несколько отчетов виджетов, такие как посетители, новые посетители, адрес страницы захода, последняя поисковая фраза, количество отказов, глубина просмотров, время на сайте, возраст, тип устройства, источники трафика. Это основные отчеты, которые формируются автоматически, но не всегда по ним удобно ориентироваться, и большинство не используют эту вкладку совсем. Я предлагаю вам начать этим пользоваться, потому что это очень удобно. Рассмотрим на примере одного из клиентов. Допустим, в этом отчете мы сформировали отдельно два показателя по достижению конверсий. Если мы перейдем в настройки, то увидим, что цель у нас настроено и мы хотим видеть все достижения цели за период и здесь точно так же то есть у нас есть два направления по которым мы хотим видеть достижение цели также, также сформирован отдельный отчет по меткам который позволяет сразу посмотреть какой рекламной кампании принадлежит то или иное достижение целей таким образом вы можете сразу ориентироваться какие компании работают у вас эффективнее всего. Но ну, не забывайте, что эффективность еще зависит от стоимости заявки. Вы можете самостоятельно создать такой виджет в нескольких вариантов, используя этот дашборд и потом разместить его на удобном вам месте перетаскивания. Давайте рассмотрим на примере. Мы хотим взять какой-то конкретный показатель Допустим, только визиты без достижения целей. Но хотим видеть именно тех, кто был у нас несколько раз. И сделал от 4 до 7 визитов. Мы видим показатель в процентах. Также... Вы можете воспользоваться дополнительной вкладкой сегментация, чтобы уточнить все данные по условиям, которые хотите наблюдать. Точно так же здесь вы можете выбрать географию, местоположение и так далее. Допустим, в этой рекламной кампании мы исключали пользователей, которые находятся в регионах Московской области, Санкт-Петербург и Самарская область. Таким образом, Если мы исключим Москву и Московскую область, но ну, в этом конкретном примере нажмем «Применить», то нам будет выдаваться статистика именно по тем пользователям, которые нам нужны, которых мы хотим отслеживать. Если мы выберем цель, то будут данные отслеживаться по конкрет... достижению конкретной цели. Если вам необходимо смотреть визиты, либо просмотры, либо совершение других действий, по параметрам сайта вы также можете их выбрать и можете назвать отчет так, как вам удобно. После того, как вы сформировали отчет, автоматически создается отчет в Яндекс-Метрике, во вкладке ⁇ Отчет ⁇ Если вы перейдете, нажав на него, вас сразу перебросит во вкладку ⁇ Отчет ⁇ и откроются данные именно по тем параметрам, по которым вы создавали виджет. Это очень удобно. Таким образом, мы плавно переходим ко вкладке отчеты Яндекс Метрики". Если нажать на эту вкладку, то мы видим следующие данные. Система предлагает нам воспользоваться стандартными отчетами. Далее идет вкладка Мои отчеты, которые вы сформировываете самостоятельно чтобы видеть те нюансы, которые именно вам нужны, если стандартные отчеты вам не подходят. Также есть избранные отчеты, отчеты по расписанию. Здесь необходимо настраивать отчеты, если вы хотите получать их на электронную почту. Снизу последние часто используемые отчеты, которые вы просматривали и создавали. Так перейдем к вкладке стандартные отчеты, основным из которых является отчет конверсия он позволяет вам посмотреть по каким целям конверсии были достигнуты в каком количестве в каком процентном соотношении за этот период которую вы сделали также вы можете сформировать отчет исходя из источников трафика и других параметров которые у вас есть допустим вы хотите посмотреть отчет по конкретной utm метке. конкретного источника трафика для этого вам нужно будет выбрать либо первый источник трафика в зависимости от того что хотите видеть либо один из источников трафика перейти в метки выбрать ту метку которую вы хотите посмотреть например метку компании ставить сюда UTM-метку, которую вы создали для той компании, нажать «Применить» и отчет вам покажет отображение достижения данных конкретно по этому рекламному каналу, этой рекламной метке, с того объявления, которое вы хотите, с той рекламной кампании, которую вы хотите посмотреть. Еще раз повторюсь, очень удобно формировать эти отчеты сразу в сводке, они автоматически будут переноситься сюда что очень важно здесь создаются сегменты которые с помощью отчетов создаются сегменты которые вы потом можете использовать в рекламе допустим для исключения трафика который вам не нужен из новых рекламных кампаний либо чтобы направить на конкретных пользователей компании ретаргетинга чтобы вернуть их на сайт либо повести на другую страницу со спецпредложением и так далее. Каким образом это реализуется? Видите вкладку «Сегменты». По умолчанию, если у вас счетчик новый, она будет пустая. После того, как сформировали какой-либо отчет, вы можете создать сегмент. Рассмотрим это на примере. Допустим, мы хотим выбрать тех людей, которые пришли только с Яндекс.Директа, месяца и только людей женского пола рассмотрим ситуацию когда у нас продукт такой по которым э, трафик женский не конвертится в продажу вообще. И нам необходимо полностью исключить этот трафик, в том числе из компании ретаргетинга тоже. Мы смотрим, что такого трафика было достаточное количество. Обращу ваше внимание, перед тем, как делать такие исключения и корректировки в рекламных кампаниях, вам необходимо точно убедиться, что пользователи, которые оставили заявку, не используют телефон своих подруг либо супруг для совершения конверсионных действий. Иначе у вас будет кособокая статистика. Все это необходимо извлекать из обратной связи по работе с лидами. То есть это должен давать отчет ваш руководитель отдела продаж либо менеджер продаж либо вы должны давать сами себе такой отчет, анализируя весь трафик и работу по всем лидам, которые производились. Иначе вы потеряете часть трафика, исключив его из показов. Потому что, возможно, пользователь мужчина и женщина, женщина у вас не конвертится, мужчины конвертятся, но устройствами женщин пользуются мужчины. С одного и того же устройства производят заходы. Итак, мы сохраняем этот отчет, называем его соответственно. Называем его женщины Неконверт. Опс. Сохраняем. Только после того, как вы сохранили, вы сможете добавить. Сегмент аудитории, этот отчет. Если отчет не сохранять, эта вкладочка не будет активна. Итак, сделаем это. Перейдем сначала в вкладку сегмента, убедимся, что там нет такого отчета. Тут будут другие, потому что это действующий аккаунт. Теперь мы назовем сегмент точно так же. Сохранить как? Сохранить. Таким образом, в сегментах у нас отображаются эти данные и теперь мы сможем исключить их из показов используя корректировки рекламных кампаний итак следующий раздел яндекс метрик который будет полезен вам для использования который используется регулярно это веб-визор также есть карты которые используются реже здесь проводится глубокая аналитика действий посетителей на сайте куда люди кликают, каким образом перемещаются на сайте, до каких блоков доходят, какие пропускают, на которых задерживают внимание, и также особое внимание аналитикам форм. Этот отчет вам необходим, если вы очень сильно сомневаетесь в конверсии своего сайта и показатели у вас, мягко скажем, не очень. Без надобности этот отчеты использовать не нужно. Если вы, допустим, заказываете разработку сайта у нас, либо делаете его в компании, которая отвечает за свои показатели по конверсиям, и это не фрилансер, то этот отчет вам не пригодится. Вкладка Web визор Очень нужная вещь для аналитики и анализа посещения на сайте. Здесь мы видим в удобной форме, Данные по посетителям, которые были на сайте. Также здесь отображаются срабатывания конверсий. В этой удобной таблице мы можем видеть информацию, откуда человек пришел, с помощью какого устройства, какое время провел на сайте, какое время был заход и так далее. Допустим, мы видим достижение цели. Видим, что номер визита был вторым на сайт. Просмотр также был вторым. Человек Зашел сегодня в 15.50, провел на сайте 0.47 минут, чуть меньше минуты. Это ему хватило для того, чтобы принять решение и оставить заявку. Нажав на эту кнопочку, мы видим более детальные данные по устройствам, ссылкам, UTM меткам и прочим параметрам, с которых человек заходил. Это очень удобно. Кроме этого, мы можем посмотреть дополнительные данные по посещению, что может дать нам более исчерпывающий результат. Здесь мы можем посмотреть, нажав на этот значок плеера, как пользователь вел себя на сайте, что его отпугнуло, что ему наоборот приглянулось, что он делал вообще на нашей странице принимая решение, либо наоборот не совершая конверсионных действий. И то, и то одинаково важно. И то, и то нужно анализировать. Перейдем к следующей вкладке. Это вкладка посетители. Здесь отображается отображаются данные всех посетителей, точно так же как в веб-визоре. Здесь есть возможность делать некоторые метки о некоторых посетителей и также этих посетителей можно собирать в отдельную аудиторию чтобы исключить их или наоборот сделать по ним показы но эта вкладка крайне редко используется также здесь есть возможность делать сегментацию по нужным нам данным но удобнее делать это в разделе отчеты долго задерживаться здесь не будем о вкладке сегменты мы уже поговорили Перейдем к примеру вкладки «Настройка» других целей, которые есть на сайте. На этом, в принципе, все. Видеообзор по Яндекс.Метрике закончен. Используйте Яндекс.Метрику правильно, для того, чтобы достигать нужных результатов. Как в контекстной рекламе, так и в сочетании с другими видами трафика такими как таргетинг и другие. На данный момент Яндекс Метрику можно вставлять также сторонние виджеты, которые имитируют мини-лендинги, мини-сайты. Это очень удобно для фиксации трафика, таких, например, как бот-help. С вами был Алексей Федорцов. Если есть вопросы, задавайте под этим видео. Или пишите в комментарии, или можете связаться со мной напрямую по контактным данным в описании этом, к этому видео.